Состояние влюбленности – прекрасное чувство. Чтобы продлить его, мужчина хочет остаться с женщиной надолго, желательно навсегда. Для этого делают предложение, а чтобы показать глубину своих чувств, дарят кольцо. Это кольцо должно быть хорошее. Оно важно для женщины. Женщина ждет его, она о нем мечтает. Потом будут другие траты – жилье, свадьба, дети. Черед нового кольца придет не сразу. Что говорить и как смотреть на женщину подскажет сердце. А я советую романтичный вариант самого предложения. Кольца с маломайскими приличными бриллиантами в России, на Украине, в Беларуси чудовищно дороги. Примерно в два раза дороже, чем в Антверпене. Почему? Объясняю в других видео. Смотрите там. Предположим, ваш бюджет 300 тысяч рублей, примерно 5 тысяч евро. Не приглашайте вашу любимую в дорогой ресторан. Не кладите кольцо в бокал шампанского. Она столько раз видела это в кино. Эта женщина, она мечтает, она ждет чуда. Пригласите ее в короткое путешествие. Ни в Египет, ни в Турцию, в Европу. Ваша любимая будет восхищаться вами. Она будет вами хвастаться. Женщина должна гордиться мужчиной, она не хочет быть сама, она принимает приглашение быть замужем, дайте ей это чувство и оно вернется вам в сторице. За бриллиантами в антверпен приезжают по железной дороге, судите сами, от аэропорта или города Брюсселя 30-40 минут, от Парижа полтора часа, вокзал построили в том месте, где евреи гранили и продавали бриллианты, покупатель приезжает на поезде, Теряется в толпе, покупает то, что ему надо, и также незаметно уезжает. Остановить и разграбить поезд гораздо сложнее, чем проследить за машиной и остановить ее. Поэтому бриллианты продают не только рядом с вокзалом, но и ужас на самом вокзале. И они настоящие. Напоминаю, бюджет 5 евро. 3 евро кольцо в Антверпене. Лучше того, что за 5 купите в России. Бриллианты в России самые дорогие в мире. У вас остается 2000 евро. Как их потратить? 400-500 – перелет на двоих в Бельгию и обратно. 500 евро – две ночи в лучшем отеле Брюки, бывшем дворце бургунских герцогов. Сюжеты двух книг, которые вы все читали, «Золотой теленок» и «Волшебник изумрудного города» связаны с этим дворцом. Здесь вы будете жить. 200 евро – Два ужина в ресторанах Брюгге 16-17 веков. Например, в тех, что были показаны в фильме «Залечь на дно в Брюгге». Остается 800 евро на шоколад, кружева, обеды и маленькие радости жизни. Вспомните алые паруса. Женщина ждет сказку. Неужели вам не хочется сделать предложение на таком мостике? Здесь делают предложение. Любовь бывает разная. Итог. Гарантированное согласие на предложение руки и сердца. И память на всю жизнь для обоих. Я вас убедил? Напишите, обсудим детали.